Привет! Ты меня не знаешь, но я давно за тобой наблюдаю. Твое стремление быть первым впечатляет. Есть к тебе дело. Только сначала докажи, что ты именно тот, с кем я могу работать. Ты согласен?